Без okay, mm -hmm. yeah, yeah, голоса, Ты, короче, ты убиваешь, получается, неона, его ресаешь. Я убиваю тебя, и ты достаешь дев свои. Давай быстрее. креса его, я убиваю тебя. Нет, я тебя Ну или я тебя решу Доставай, Дефа. О, охуеть. Никуда мы бак нашли.